течет тормозная жидкость и течет хорошо сейчас буду снимать у меня такой ключик вот приспособы сейчас закручу сорву О, кстати закрутил О, все пошла так все открутил пойду теперь полностью сейчас кручу сниму и здесь вот это болтики на 10 сейчас тоже эти все поснимаю их не болтики поснимаю и Будем дальше разбираться. Так, тормозной цилиндр я снял. снял. У меня поршень был один заклинивший, а другой протекал. То есть я его... Один у вот меня вот этот заклинило, а вот этот вот тек. С этой стороны вот он тёк. А я он, снял. Спичку поставил. Буду ставить... Вот такой вот новый, новый поставим. Так, сейчас заглушку, заглушку вытащим. Это заглушечка. Ну все, ставим новый. Так, новый тормозной цилиндр я поставил. Мне осталось только тир закрутить. Сейчас закручу и буду дальше собирать.